Так, вот у нас Renault Megane 2, 2006 год, появился стук очень сильный при проезде неровностей и при повороте руля влево-вправо при качении тоже появился стук. А, вот эти вот рулевые тяги мы поменяли два года назад, поставили новые, производство Камока. Вот можем сейчас посмотреть, то есть мы сняли пыльник и увидели, что проблема именно в рулевой тяге, а не в рулевой рейке, как во всех сервисах сразу ставят диагноз, что рулевая рейка под замену. Вот, показываю причину стука. Вот, оттягиваем пыльник. Вот вы видите внутри шара идет это перемещение. Отсюда, соответственно, и стуки. Поэтому мы рулевую тягу эту будем менять. Люфт такой довольно существенный, миллиметров три, наверное. И уберем этот стук. Вот такая проблема.